Андрей, привет! Привет. Спасибо большое, что нас пригласил в раннее утро в Вермутерию. Видимо, днем народу биток. Конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, как пришла идея открыть такое потрясающее место? Вообще вермут в России, кроме Мартини Бьянка, Как-то ну, как, да. как проник. Идея родилась это моноконцерт. Учитывая, что рестораны очень сильно развиваются и сейчас стали востребованы рестораны-моноконцепты. Очень яркая эта история, наверное, видна по Питеру, когда открыли Эль Capitos в ресторан с текилой и мискалем, и это очень хорошо зашло, джентоник, бар и так далее. Вермут – это, наверное, самый неизведанный продукт, который есть на данный момент на рынке. Что такое вермут? По сути, это вино с травами и специями. Берут, как делают в Италии, берут молодое итальянское вино, добавляют травы и специи, основная трава – это полынь, три вида полыни. И настаивают от там, трех месяцев до 8 месяцев. вермыты бывают разные. И ну да, мы знаем, абсент есть совсем о, уже. Ну, абсент вот. это крепкий напиток. А вермут переводится с немецкого, приводит как полынь. Поэтому полынь это основной ингредиент вермута. Есть бесполынные вермыты испанские вермыты, потому что у них запрещена полынь. Люди, которые сейчас приходят на вермуты, а человек, в принципе, который приходит в ресторан, уже знает все, что будет пить. Он знает, какой он будет пить виски, он знает, какой он будет пить ром и так далее. Гость, который сейчас приходит в ресторан, он все знает о крепком алкоголе. О верматах, к сожалению, гость ничего еще не знает. И гость, который приходит к нам, это очень активная работа с людьми. Мы рассказываем про вермуты, мы даем попробовать вермуты, мы рассказываем, с чем их пить, как их пить, какие коктейли лучше всего с вермутами, как они сочетаются с едой. Ну а с точки зрения опьянения, они не такие быстрые, как... Да, от вермута очень приятное, плавное опьянение, в отличие от крепкого алкоголя. А у нас помимо вермутов в Испании, Франции, там, афинских и там, старых итальянских есть еще свои домашние вермуты. И, соответственно, гость, если он, допустим, привык пить мартини, да, и хочет тебе для себя открыть что-то новое, он всегда может попробовать наши вермуты. Слушай, а как вам идея вообще-то в голову пришла? То есть, откуда она в вас проросла? Ну, решили дать гостю что-то новое. у барманов, по сути, всегда в баре был один стандартный набор вермутов. Это Росса вермут, Красная красный, сухой вермут и, допустим, бьянка, да, и розата. Розата вообще мало кто пользуется потому что это очень сложный вермут, бьянка, все знают, бьянка пить для бармена кому бетон. А «Роса» идет в коктейли или «Экстрадрайв» в коктейли. Как таковой вермут бармен не мог предложить и, наверное, не хотел предлагать, потому что для него это был не настолько интересный продукт. Я время вермутами увлекаюсь уже порядка шести лет, и я очень много знаю вермутов. И гость, который приходит, мы не предлагаем классические вермуты, мы предлагаем интересные вермуты. У нас самая большая коллекция вермутов в Москве сейчас. Окей, okay. последний вопрос по оборудованию. Скажи, пожалуйста, то есть что-то сверхъестественное вы ставите из оборудования, то есть какие-то гаджеты, которые вот прям специально ездили, искали, смотрели. Ну, кроме, конечно, там дистиллятора, который производит? Нет. Ну, не то есть знаю. обыкновенные там какие-то микроскопические. С своими силами, да. А смысл вермут это настолько тонкий продукт? которые очень легко испортить. И гнаться за какими-то там новинками, если можно все это сделать своими руками и своей головой. Я, например, очень долго разрабатывал свои вермуты. Каждый, там, каждый вермут я разрабатывал там от 4 месяцев, или от 5. И убыстрять процесс, портить напиток. Он должен приготовиться естественным способом. Можно поставить там роторный испаритель и так далее Но это будет уже не то На втором этаже мы делаем интересную историю Мы делаем бар с низкой посадкой Барная станция, где бармен готовит коктейли Будет прям сделаны в стол барный И гость будет видеть, как готовится его коктейль И он будет видеть, что происходит внутри бара Мы супер. решили немножко супер. отойти от стандартных понятий бара у, у нас в компании вещей? 4 бара и у нас именно бары, да, допустим, Кольшереднегер работает шести вечера, да, да, да, Ньюан да, да. Манки работает 6 вечера, А вермутеры а, просто у нас здесь кухня немного больше, чем в этих барах. Но вы находитесь рядом с Театром Ленинского Комсомола, да. не забывайте, что артисты сейчас это не а, какие-то старые шкафчики, да, которые там старым взглядами, это современные, достаточно люди, которые тоже приятно проводят время и в беседах. У с нас агентами. очень много гостей приходят перед театром посидеть. Да, да, да, да. Приходят это... перед театром перекусить, пропустить рюмочку вермута и идти уже в театр. И я думаю, что если вы договоритесь, возможно, с какими-то еще театрами, крупными, где вас пустят, скажем так, на вход в театр, это было бы нереально круто. То есть любая премьера, Согласна. это прям вот самое то. это да, прям подходит под эти мероприятия. У меня было первое ощущение, когда я вошел, что это французское кафе. Uh -huh. Вот благодаря низкому дивану с бархатом, с этой латунной перилкой, с красивыми черными стульями, с красивым керамогранитом, вот, а потом ты мне рассказываешь, я понимаю, что я вот сейчас не могу даже понять, то есть, это какое-то новое, что-то новое, то есть, ну, здесь и не Италия, и не Испания, средиземноморский, средиземноморский да. да, здесь и Италия, и Испания, и Франция, здесь все есть абсолютно Такое все. чувство отдыха и чувство да. такого, как это, недогаданца, как правильно сказать, и, французской стиле. И главное, у нас гости приходят днем на обеды и, и пьют и коктейли, пьют и вермуты. И здесь ты приходишь днем на обед, тебе даже не ложат взять рюмочку вермута. Потому что в большинстве заведений ты приходишь на обед, и ты себе берешь там бокал пива, там, или сидра, или игристого, да, и на тебя могут не так посмотреть, вот днем бухает. Здесь наоборот, гости приходят, и у нас а, это в порядке вещей. Когда гость придет, закажешь себе там под пасту или под салат, рюмешко вермота, выпить, поезд и идет дальше на работу.